Больше Как у нас, у нас? Еще загарчик. Наверное, будет. Второй день. Появка жалюзь. Ну, леску полностью не вымотал, да? полностью нет. Во сколько же она вчера выходы у нее были, да? Тяни вот эту хуйню. О, сожрал. Конечно, -то, сорвал. Орвал. Ага. Прошай, Дождись, надо выпустить сначала. Глубоко? Да нет, это не глубоко, это она утащила только. Идём дальше. Добросись, потом насадим. Вымыкало, конечно, здорово. Полностью. Угу. За ночь. На как леска, смотри, не перебей. Она куда-то в сторону. Не-не-не-не. Надо вон ту убрать. Вот, вот она, вот вот она ее её. Вот так. Тянет, что ли? Вот он, меня. Давай, давай, давай. Надо будет Что-то тихо. Тихо, тихо, ага. Пошла на тягу, не? Есть? Идет. Да вроде да. Бля. Угу, есть. Сейчас, бля, прям сломился. Вымотал далеко. Ага. О, чурец. Вот он, <с красавец. Тихо ты. их надо это сам. Не взяли, Отцов. не взяли. Отцов. Земник не взяли, а? А, ну. Ха-ха-ха, красавец. Ну, где-то и ложник, наверное. Угу. Еще сработка. Красивый добыл, а а он... да? Тут изря потянишь, а там нет. Да, без пустая. Да. Просто надо вытаскивать. Есть, есть, есть, есть. есть. А? вот Здесь тоже мы же грамм восемьсот. Там... С тобой поймали. Тоже бля. грамм восемьсот. О, смотри. Ага. Кстати, только что. Ну да. Вот буквально только-только ну, она ее поймала. сейчас надо идти за этим. Бля. Пойду я скажу. Куда? Ну, шипцы, блядь, нельзя. А -а -а. Лёх, подожди, я принесу. Поменьше, чем та, угу. и сработало, вот, только-только. Ага, -а. ну да-да-да, только вот. Красавица, да? Да, симпатичная, симпатичный давай. Готово. Готово, да. Конечно. Так, еще сработка вымотана, не вымотана до конца. Дай. Нет, нет, скинуто как у меня та была первая блять, которую мы живой, нажим, живой тогда надо это просто отмерить глубину сразу бы зарядил мешать зарядил бы сразу мешать а ладно да, давай будем потом сверху. заряжать а -а. Все, пусть лежит давай сейчас снимем по есть да. да, Чувствуется. Тихо тоже. А, намотал и выкинул. Живой. Аккуратно берет. Угу. А, ну тут тоже, видишь? Тут ну, раз дерет. Я... Да, но походу он сбаловал. Да, обрабатывает. сам обрабатывает. Да, сейчас топором. Да, я тебе сейчас обработал. Не, вот. Топором сейчас. Сейчас так обработаю. уже вытащина вчера была а ты отсюда ее достал дать вот, ну вчера да так все лунки вот смотри мешань заметил где еще поклевки вчера были там сегодня загара Не, бросил а, малюк, а, вот там вот точно есть одна Тут вымотанная. Либо, если она не перекусила лес, то она там. Да есть. да, есть. Есть, есть. Да, я Сейчас я немножко. Опа, что-то пошло. Натяг есть. Может О! О! Размотала, размотала все. Тащи, тащи, так. Подожди, она, она упирается в этот сам. Есть, есть она. Тащи, тащи, лёха так не Лед, говорю, уперлась, да, блин. Это тащи, трава, тащи. Блин. Вот. Ага. трава. Вот он живец, вот она трава. Да. Она упирается, вот. вот здесь. Не надо, сейчас сорвешь, Миш, что ты делал, дай ему самому, Андрюхе дай, ты Пускай. пускай, пускай да пускай допускай, да не так не получится ничего, допустим Там да. травы, ёпта мать, видишь, да? ну, конечно, намотал, тихо-тихо, не рви Да не достанешь ты ее нахуй, я с укреной её не достану Стой, стой, стой, стой, стой, стой, все, все, все, все, вот. Ага, мелко, да? Давай. <осс destructive> Красавец. Но это грамм 800. Да, Это а, грамм 800. Ладно кусаться-то. Что заглотил? Да, вот, смотри. По самому это. По самому не балуй. Ага. Ребят, хотел показать вам, смотрите, ошибка жерлицы. Либо ошибка, кто-то ставил. Может моя ошибка. Смотрите, жарится выработана, а флажок заряженный. Обалдеть, да? Сейчас проверим, есть там что или нет. Сейчас поставлю уже на камеру. Получается, леска-то ушла. Когда он сработал вчера, ребята, либо сегодня, я так и не посмотрел. Сегодня некоторые жерлицы переставим в другое место, потому что они стоят уже второй день мертвых. Какие-то работы, какие-то нет. Что-то, что-то, вроде есть, а то... Оп, и пипец. Вот, ребятки. Поймал! горела всю леску вымотала, флажок не сработанный был вот. Я тебе она вмерла, вот такие ребята ошибки бывают ну может как ошибки просто случай какой-то получился может она вчера ребята уже сидела Никто не знает. Ложок не горит, я и не подходил. Сегодня он проверил. Сидела. Подожди, какой чулок, намотал. Короче, пойду за земником. Да. Тихо, тихо, тихо, тихо. Ага. О, вот да. она. Красота. что? А, я... а я думал конца не вымотала вот мотал нормально да ага, сожрал а нет, нет Утащил просто просто атака была говорит тоже да скинула могла просто скинуть здесь есть дернишь что есть Ага. Вот она. Ну вот, ребят, 11 часов. Ну да. Четкая Прос... работа щуки. Расписание. Да, как расписание, как автобус. Где-то грамм 800, наверное. Ну, да. Заглотила. Да ладно, то меня кусать ты. Открывай пачку. Нормально, да, пони балуйся. все. Да, ага. а, да под самый не балуй. Ну да. <с <с есть? Нет, походу, нет. Тащу, нет, есть, есть. есть. Да? Вот, все, все, все пошло. Пошла, пошла, пошла. Это мелочь. Ага, да. трава. Трава, но малька. Нету. Нет, она размотала. И его бросила. И плюнула. Ага. Ладно. Да, рыбы нет. Рыбушка. <звы> Сейчас подожди, пока еще. А. Сейчас идет сработка. Чуть-чуть. Ну, сейчас. сейчас, если еще потянет, то можно дергать. Встало. Сколько? Раза три, да? Мотал, там. Ну, их куда? ножом да. ушел. Ну, да, да, да, самое интересное. Вообще, вот, вот это. Так, ну я думаю, надо Подсекай. работать. Если есть, то есть, нет, ну, нет. Подсекай, дергай. Все, есть. Есть. Однозначно. Вот наш живец. Наш щурец, вот такой небольшой, но тем не менее красавица На природе очень класс. Вот так. Вот, ребята, первый лед. Он работает. зрать охота. И опять по самые не балуй. Сработка. Уже хуй хрен знает какая по счету. Не чувствуется, что что-то что там есть. А, да, в траву тащил. Годка вообще классная. Загар, не знаю, какой. Вот так делается сначала, а потом, блять. Она и сидит нахуй баный. Конечно она сидит. <смех> Днешний, она ж там сидит, блядь. <смех> <смех> <смех> вот так сначала делай, блядь, а потом. Сначала подсечь. <смех> Блять, <смех> <блядь>, Миша! <смех> вот пусть. <смех> вот сейчас мы ждем. А сейчас на Вот главный рыболов. <смех> пусть теперь и подсекает. Если он и проебет, то проебет он, блядь. Ну что, будем все рыбку ловить, <смех> Без комментариев, да? <смех> Так, видно вам ребята или нет еще загарчик Не знаю, есть там что там вымотал что нет Не особо. сейчас подойдем посмотрим